Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, и сегодня бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс. и я уже улыбаюсь, потому что сегодня наша тема управление через юмор, и у меня невероятные гости. Татьяна мужицкая, Тань, доброе утро. Доброе утро. Вот скажи, пожалуйста, вот почему сразу ты написала управление через юмор, не через какие-то менеджерские качества, ну, там ценности. Ты понимаешь, такое? я думаю, что вот это вот то, что ты перечислил, это делают практически все. Вот все твои гости могут об этом говорить. Я подумал, ну в чем моя уникальность, я могу дать такого ценного твоим слушателям, которые все время слушателю слушателю да одно да, одно. да. Я, а, а надо тебе сказать, что я очень много лет работаю бизнес-тренером в, в разных компаниях и консультантом тоже на некоторых проектах и э, все они мои клиенты, соответственно, они все отмечали те с кем мы вот сработали, что именно через юмор, через игру и через вот такой вот вечный ржачь, они говорят, а у тебя каждый тренинг как праздник, вот через это гораздо лучше запоминается все, во-первых, а во-вторых, они сами берут Этот инструмент, потому что, ну, не знаю, мне кажется, в нашей стране без юмора вообще жить невозможно. Это, да, факт. Ну, вот я видел, у... Поделать это нельзя. У Павла Воли есть прямо тренинги: там, как делать юмор. Да? То есть это все прям серьезно. Ну, покор. это, наверное, для профессиональных Стэн... делателей да, да, да, это... остальное. Но ну, вот я буквально сегодня ехал, ты знаешь, слушал этот бизнес-ФМ, и там говорилось о том, что ввели уголовное наказание за то, что если ты отказываешь в приеме или увольняешь человека, достигшего пенсионного возраста. Дымов uh -huh. говорит: слушайте, в нашей стране нельзя через пугалки делать. Надо наоборот, через пряни. – Через пряники вот... сделали шоу «Голос 60+.» – плюс. Да, взяли, взяли да. пенсионера, вот там тебе там плюсик, уволил ну, да. пенсионера, там минусик, а вот прям в тюрьму mm -hmm. сажают, потому что строго. вот мне кажется, почему он нас такой вот прям строгий подход? – Ну, как почему? Ну, ну потому что, собственно, из-за этого и рождается юмор, как ответная часть. Ну, – Защитная реакция? – Да, наша страна, ну весь мир насилие мы разрушим, а затем мы наш, мы новый мир построим. насилия. – Мы построим. построим, ну и построили новый мир насилия, и он прям такой очень мощный. Если мы же с тобой оба дети советской системы, да, где да, насилие да. было просто вот. Слушай, поэтому, а как без юмора в этом без юмора вообще никак. Я вот вспоминаю свою корпоративную mm -hmm. молодость, да, я старался со всеми здороваться, улыбаться. Mm -hmm. И мне мои знакомые говорят, слушай, ну ты не произведешь впечатление серьезного Самый руководителя. Человек, вот да. посмотри, вот идет человек, uh -huh. знаешь, ну, да, ну, да, да, с кем не да, здороваться, да, да. Вот да, это да, вот да, да. крутой гирпичу, руководитель. Такой, да. Да, да, да. Как юмор внедрить в менеджмент? <laughs> Что это такое? И я тебе скажу, я очень структурный инженерный человек, поэтому mm -hmm. я прям дам тебе три направления, где юмор прям можно записывать. Да. Первое направление – это все, что касается э, взаимодействия, обратной связи, постановки задач, принятия задач. Угу. Вот это все там, где идет торговля и манипуляция. Это раз. То есть, везде манипуляция. Ну, там всегда ну, идет… Типа, какая-то, да, да? там да. это всегда идет. Это Обратная раз. Обратная это... постановка задач. Это раз. Второе, где юмор просто необходим, это то, что называется совещание, и вот это вот всякие мотивационные речи. Вот это все, то, что сейчас очень модно, вот эта бирюзовость организации, без юмора делать невозможно. — Так, слушай, один вопрос. У меня был один товарищ, который попал в какую-то страшную секту под да. названием типа там саентология или что-то такое. Да. Так вот у них совещание начинается обязательно с пошлого анекдота. Все должны сказать, что mm -hmm. это пошлый ну, анекдот. Это, это не то, же, это не про насили... юмор. — Нет, ну, наверное, там идея подобная, но как только начинается «все должны», на этом как-то, Все заканчивается. Закан... — да. Понял. — То есть можно и трусами размахивать. Ну, как бы вопрос только… Вот, а третье, это, конечно, когда… Команда образования угу. происходит Вот ради чего, собственно, видимо, они пытались это сделать Просто, понимаешь, вопрос в методах Вот, на мой взгляд, юмор неотделим от игры да. и, и, и вот игра, собственно, то, что нас с тобой познакомило да, Это, собственно, книга Демчога и сам Демчок Собственно, свой идеи игры и игра – это то, чем я живу всю жизнь и все мои тренинги бизнесовые для очень серьезных говоришь людей Даже из очень закрытых организаций Мне было тогда 35 лет А, а я работала на проекте очень закрытой госорганизации организации с кадровым резервом. Самому молодому было 39, они говорят, наш молодой специалист. Средний возраст был 50, понимаешь? Ну, да? то есть там, там. Вот, да. И, и я такая вся пришла, и ха-ха, хи-хи, там игры смешные, у нас были очень смешные игры. они мы... играли? Они играли с таким азартом, они нападали. 50 средний возраст, например, <свят> не самый. То есть, они на, залезали на столы, и они там э, просто… Преображались. Б, преображались. И один, знаешь, вот я поняла, что я делаю все правильно, когда один главный там, лидер из всей этой команды прямо в конце, когда у нас был трехдневный Не ну, управленческий, кстати, был тренинг, и в конце, когда он сказал… Прям слезы у него настоящие катились это вообще удивительно для организации. То есть эмоция, и он да. сказал: Знаете, Татьяна Владимировна, мы там были поймем, угу. что спасибо вам большое. Это были самые счастливые три дня за последние 10 лет моей жизни. Знаешь, как тяжело, и да. я подумала: что наверное я делаю все правильно. что, Понимаешь, просто есть ну, как бы вот у вас в менеджменте есть две оси: задачи и отношения. Блейка Моунтона, да. Uh -huh. Ни хрена. На самом деле, система трехмерная. Трехмерная. Да, есть третья ось, про которую нигде почему-то не говорится. Она очень важна. Это ось энергии. Задача, отношения и энергия. Потому что если надо, условно, как вот, пожалуйста, начинается юмор, как, это прям я цитирую одного, так, минуточку, я цитирую одного из своих клиентов, когда он совещает, что, если надо надрачивать себя на задачу, это плохая задача. То есть к вопросу про метафорический язык, да? То есть если надо вот… Через усилия. То это очень сложно. Если чтобы учиться, человеку надо еще приложить усилия, он будет стараться сбежать куда-нибудь. А если он учась, получает кайф, получает вот это подкрепление, получает. Да, конечно, ему хочется учиться еще, еще, еще. Вот у меня сейчас НЛП курс практик закончится только что. и Вот все в ноябре начинается новый. Так народ, и говоришь, они ходят просто потому, что у них ощущение предвкушения праздника раз в месяц. Это бывает, да, ура, там, опять скоро, при том, что учатся они весьма серьезным вещам. Это будут какие-то мастера потом, или что это? Это Ну, это будут практики НЛП. На самом деле это ничего не инструменты. Точки зрения социума не говорит. Просто люди, которые занимались собой и действительно там прокачали, как у вас модно произносить, это Какую то слово. Ну, скиллы такие, да, вот именно коммуникативные, буквально самомотивание. Один несколько слов про НЛП. Ты Давай. знаешь, почему-то, когда вдруг в мен в корпорациях да. слышат слово НЛП, да. они все пугаются, Конечно. сжимаются и говорят, нет нет, нет, нет. Дай, пожалуйста, вот разумное внимание, почему это нужно нам всем, в том числе и людям, и менеджерам. Почему это нужно нам всем? Сейчас это говорить очень просто. Как только появились вот эти все штуки, ага. говорить элементарно. Вот вы апгрейд периодически же производите этой штуки, да. вы меняете одну модель на другую. Никто не работает на, дву... на втором пенсиуме. Да, с... Или на первом айфоне, да, Или да. на первом айфоне. Это то же самое, просто NLP – это инструмент апгрейда собственного. Ты можешь э, производить действительно установление новых настроек себя. То есть, это Но... как взял, так подкрутил что-то где-то, да? Да, угу. и это, это, ну, по крайней мере, то, как это я вижу, то, чем я занимаюсь. Вот. И это делается еще очень важно в такой среде, где тебе от этого комфортно и радостно. И ты это запоминаешь, и, и разница есть. Понимаешь, можно взять, это я много лет, вот как говорю, что я как бизнес-тренер, да, ну, вот, допустим, там, Упражнение, допустим, я не веду тренинги продаж, но условно говоря, допустим, презентации курс, да? Ну, как, ну, как, это? как делать презентацию? Можно да? сделать, можно сделать очень серьезно все, взять продукт и начать его, значит, презентовать. А можно, как у нас такое было упражнение, хорошая реклама в товаре не нуждается. Когда надо сделать рекламу продукта, а ты не знаешь, какой у тебя за спиной держит его, Тебе надо найти какие-то универсальные слова. Ну, понятно, я говорю, это разминка. Это так, просто чтобы запустить. Все ржут, но потом мы выписываем целый список универсальных штук, которые цепляют, чтобы ты не рекламировал, да, понимаешь? И народ вроде через хихи ха потому потом говорит: слушайте, а ведь действительно. И только после этого мы можем переходить к серьезному продукту. Что меня радует больше всего в НЛП, NOP делит информацию на содержание и структуру. Все привыкли работать с содержанием, шпаргалки пишут там всякие себе для выступления. А можно пытаться работать с структурой? Конечно, нужно. Вот нужно. NLP как раз работает со структурой. А структуру лучше учить на ней серьезном материале, чтобы не отвлекаться. И тогда получится у тебя, ну вот я еще очень люблю использовать, знаешь, стишки-пирожки. Так, кстати, мы сегодня завтра что это такое. А ты не знаешь? Нет, я ни разу не слышал. Господи Боже, какое у меня счастье. Смотри, это интернет-жанр. Он родился там примерно лет 10, может быть, назад, может меньше. Когда э, это стишки без рифма, но с парадоксальным смыслом. И вот, например, такое я тебе давай, прямо сразу. Давай, давай. А, Олег старается скорее уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку, скорее рядом станцевал то есть по, по, бы, да, да. Но, но я тебе уверяю что огромное количество людей именно с таким подходом и живут то есть видят плохо что-то люди подчиненные mm -hmm. не подчиняются да? кадры не кадрятся и все mm -hmm. такое что же делать? Наверное, надо почитать книжку. Это прям вот красиво рядом станцевало, как в пирожке. Никакой логики в этом нет. нет надо да. обратную связь получить. Что я делаю, как нет. они меня понимают. да? Потому что бывает у других... Э, вот это, кстати, сразу пример, как я прям этот стишок пирожок когда рассказываю, у меня на управленческих тренингах, говорят, повтори под запись. У нас есть люди, которым мы это будем прямо... Показывать. ...прямо говорить, чтобы даже долгих слов не произносить. Как-то... Э, Олег за все берется смело. Все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратит меньше сил. И у нас таких господи, у меня таких половина. Дай мне я прочитаю, просто тратит. А дальше ты когда этот пирожок рассказал, после этого, что просто тратишь меньше сил. И, и, все это, уже, все и все уже, становится понятно, становится, все уже понятно, становится понятно, и в этот момент, когда ты это сказано с юмором, это не воспринимается как критика или что-то, поэтому что там смех, может быть сквозь слезы, но тем не менее. Да, ты знаешь, я вот сижу, слушаю, а у меня вот мозг, он работает, пытается mm -hmm. вот ну, как-то все загнать в какую-то там новую матрицу, структуру, а, и, и, и в хорошем смысле этого слова, знаешь, у меня говорит сосед голубой, говорит в хорошем смысле этого да, слова, да. А, Сережа, сидел у меня здесь Кирилл Гопиус он мне ага. рассказывал про сториетейинг, я понимаю, что <coughs> то, о чем ты мне сейчас говоришь, очень близко тем ну, темы сторителлинга. Это, по сути, то же самое. Через метафоры мы пытаемся конечно. вытащить вот эти главные смыслы. Конечно. Как научиться этому? Как научиться юмору? Да, ну, ну, вот не шутил, не шутил босс главный, вдруг пришел, что-нибудь ляпнул такое, все такие, о, ну, ну, о, ну, я уверена, что на самом деле не шучащих боссов не бывает. И он просто на не работе не доживёт, человек умрёт от, от инсульта и от инфаркта раньше, если не, не будет шутить, реально. Это такое напряжение, что нужна разрядка, как же, поэтому наверняка шутить он умеет. Просто не там, наверное. Может быть, не там, но, когда выпьет. Но на самом деле, действительно, если взять это с Кириллу привет, и Вадиму привет, да, как, привет, инс привет, как да. инструмент сторителлинга, да, то сейчас это очень модная история. Мотивационный uh -huh. спикер, это прям уже профессия. В Антоне Робинс приезжал, там, мотивационный oh. спикер, там целый зал был олимпийского, я там была тоже. Ну, понимаешь? кстати, классно же. Ну, да, так я говорю, это направление такое, вот то, что сейчас там Греф такие тол толкает речи, прекрасно, это направление, развивайся. Кстати, Билл Клинтон 100 тысяч долларов стоит за один там час О, выступления. ну вот, видишь, Вот, вот, вот тебе просто... чуть -чуть. Греф есть куда там потом да, выйдет да, на пенсию осталось, будет. надо стать только Биллом Клинтоном, потом, да. Да, да, Ну, Моника, Моника, видимо, помогла. тоже сейчас вот пошутили, просто когда ты произносишь речь... Нельзя говорить вещи напрямую. У человека, особенно в нашей стране, задавленного насилием от рождения, сразу, сразу а? автоматически рождается контраргументация. Ага, сейчас. Сейчас я стану и буду лидером. Это анекдот такой есть, когда преподаватель иностранного языка читает лекцию и говорит, вы знаете, есть разные языки, где двойное отрицание обозначает утверждение. Например, невозможно не заметить, да, но нет ни одного языка, где Двойное утверждение Обозначало бы отрицание Голос в последний Да-да, конечно Тройное, да? Да-да, конечно и это то, что в нас внутри живет все время, когда нам угу. говорят, это нужно сделать так, да пошли вы нахрен. Это прям внутренняя реакция. Поэтому напрямую не работает в нашей стране, в нашей культуре. Значит, нам нужно сделать так, чтобы внутри человека, оно само язык, да? родилось это все, да, нужен язык, язык. Но опять же, если он будет совсем серьезный, то М -м, потеряешься. Ну, вот. Поэтому как раз вот доля юмора важно, чтобы там, ну и поэтому возвращаемся к НЛП. Надо понимать по структуре, что тебе надо. Uh -huh. Не просто, чтобы люди заржали, но можно там прийти и масса анекдотов про то есть любое читает НЛП помогает составить структуру да. вот, управления и правильно вписывая нужные да. моменты юмор вызывать ту реакцию которая Котор... нужна да. чтобы главный смысл серьезно зашел и вообще на самом деле заставляет тебя задуматься при любой коммуникации неважно какой переговоры совещание выступление твое какую реакцию ты хочешь вызвать а, понимаешь не что вот, ты а... хочешь сказать а, что ты а ж... какую а, реакцию а для ты чего хочешь... да и это hmm. это такую Удивление у многих людей, оказывается, у руководителей Он пришел на совещание, всем раздал люлей А потом говорит, что-то люди у меня не работают Я говорю, подожди секундочку А совещание, ты с какой целью проводишь? Ну, я хотел им всем сказать, какие вот они все тут Ну, и получил Ну, да? вот сказал, сказать хотел, сказал, что дальше? Ты хотел, чтобы они что? Я не думал об этом Я говорю, давай подумаем с другой стороны И тогда может оказаться, что вообще совершенно по-другому надо себя вести и он так однажды, конкретный был руководитель Когда он пришел, говорит, я никогда вас не спрашиваю о чем бы нам поговорить на совещании и что то тут первый раз подумал может быть у вас есть какие-то конкретные вопросы? вопросы запросы там вы хотите что сказать Слушай, получил вот на 4 мы вот так совещания. вот получается три у нас есть три главных направления в области менеджмента так, да? Да. обратная связь и постановка вот, задач да. когда мы можем вплестать юмор совещание вот прекрасный да. пример про совещание и команда образования да. и, так как программа совсем малюсенькая у нас охвати юморным, юморным вниманием все чтобы вот ведь знаешь, это мы здесь в Москве. Да, с тобой. давай тогда ты меня структурируешь, давай мне. Да-да-да, сейчас буду, я буквально. Отвечать. А вот нас смотрят в каком-нибудь маленьком Задрюпинске, где у него там... 20 человек компании думают, какой юмор, а о чем вы вот как бы раз Нет, неправда. Я поездил по Задрюпинскому в свое время. Вот там как раз с юмором отлично все вообще. Все, тогда там вот… Там как ну, раз с юмором все прекрасно. Я бы хотел, чтобы они потом сказали, так, как научиться юмору там в управлении. Давай посмотрим передачу с Татьяной. Они открыли, посмотрели, увидели Хорошо. инструменты и все, и погнали. Итак. Да. Собственно, давай, первый пункт какой? Первый пункт у нас с тобой – обратная связь. Обратная связь. Вот э, обратная связь, она, соответственно, бывает двух типов. Как в том анекдоте про солонки две, ты знаешь. Ну, на... приезжает чувак в кафе в советские времена, в Задрюпинске как раз, заходит в Задрюпинское кафе, ему там подают еду, он говорит, ой, будьте добры, можно солоночку? еще нет солонки на столе. Официант спрашивает, у нас есть двух типов, а вам какую? Он говорит, первый раз такое слышу, а какие два типа? Одна салонка типа... Вторая, типа, твою ж мать. Он говорит, вам какую? Он говорит, я не знаю, принесите обе. Приносит две абсолютно одинаковые, такие фарфоровые солонки, кругленькие. Он одной сыпит, сыпет, не как. Фу, ты бляха. Говорит, Наконец, вторую берет из нее сразу все в Твою ж мать. Ну, то есть, какого типа? Вот это я сейчас привела пример, да, что можно прийти тебе обратную связь какого такого, типа, типа дать? Такую, такую да? или такую? Ну, в смысле, тебе рассказать, что мне не понравилось, какой то идиот или что ты делаешь хорошо и как ты можешь лучше. Я могу любого типа, да? И заметь, вот сейчас ты уже улыбаешься, да, и уже не настроен серьезно, хотя, возможно, я ругать буду Да, и, возможно, я был готов, что сейчас там будет тяжело. А я тебе предлагаю выбор. И вот уже как будто между нами... А может, микс какой-то? Вот видите, что мы начали торговаться, у нас началась уже игра какая-то. И вот в этот момент mm. человек становится партнером по игре. Mm -hmm. Юмор э, с, убирает вот этот иерархический барьер. Он необходим, как ты мне говорил про людей с серьезными лицами. Это нужно для показания иерархии, что да. я тут вот где, а ты там где-то. Где-то непонятно, где внизу. Но э, если нам надо до человека достучаться, с ним поговорить, важно, чтобы он перестал от меня защищаться. Да. И это дает, собственно, вот такой настрой. Но важно понять, чтобы он… Знаешь, как бы это есть восходящие метафоры и нисходящие метафоры, как говорил Довлатов. Там «Твои глаза, как бирюза» – это восходящая метафора, «Твои глаза, как тормоза» – это нисходящая метафора, как он в книге писал. Поэтому надо понять, какой рассказать. Вот стишки-пирожки, их очень много в интернете, огромные. Я прям запишу себе. «Стишки-пирожки» они называются. «Пирожки»? Да. Поэтому стишки-пирожки есть вообще на любую тему, — Совершенно. Поэтому... — Может быть, на эту тему у тебя, кстати, про обратную связь, в процессе твоих тренингов были какие-то классные такие моменты, когда какие-то вот эти вот закованные в броню большие руководители вдруг становились О, нормальными да. людьми. — О, да. Ой, много, у, меня, у меня постоянно это происходит на моих тренингах, потому что моя задача ведь не сообщить людям информацию, а сделать так, чтобы она, опять же, а сделать так, чтобы она в них осталась и чтобы они ее взяли как инструмент творчества. — То есть, ты очень важно сказал вещь, не сообщить информацию, это значит, что да. если мы просто сообщаем, она в одно влетает, ну, в другое Может быть, у меня просто нет никакого контроля за этим. Я не а знаю, когда, что он с ней сделал. Когда оставить в нем, да. это значит, это значит через его желание. Да. То есть, когда человек только да. когда человек хочет, он оставляет информацию. Когда, да, и тогда моя задача, а что еще дальше я даже иду, не просто чтобы он хотел, чтобы он сделал это инструментом творчества своего. Хотел, оставил, использовал. И сделал инструментом своего творчества. Когда он на этом языке, условно, да, ты выучил английский, и когда ты на нем хочешь рассказывать, сочинять анекдоты двухсмысленности, как писать стихи, вот в этот момент ты просто язык полюбил. И да. мне очень важно, чтобы люди этот язык, и на ЛПЖ, например, то, почему управленческий язык, очень важно, чтобы они его полюбили. И у нас, на, например, на модулях есть капустники, когда группа солидных людей по результатам прошлого модуля должна сделать какой-то капустник. Он может быть серьезным, он может быть несерьезным, но ты понимаешь, что выборе между серьезным и несерьезным всегда... Автор, выбирают всегда несерьезные. Да. Поэтому там, например, ну у нас там совсем вот недавно у нас был капустник, когда там, например, вот «Ежик в тумане», там они сделали такой триллер, прямо там у нас была тема работы с внутренними страхами, там, с выгораниями, они там ежик этого лечили, это было позапрошлой группе. Ну, и, или в этом году, тоже совсем недавно, там была совершенно феерическая у нас история, когда э, они изображали, что вселенная Вселенной случилось раздвоение личности, она никак не могла внутренний конфликт решить, Вселенная. Сама? Да, сама, и вот там тоже. Ну, и, и таким образом, то есть они шутят, но структура в это зашита правильная. <свят> Если говорить про бизнес-тренинги, например, вот спасибо учителю моему, Борису Михайловичу Мастеру, у которого я училась бизнес-тренингом. Вот там, например, что такое миссия компании, как донести, как, как это влияет. Это очень сложная тема. Ну, это очень глубоко. Я тебе да. скажу, как, как то Борис Михайлович, ну, тоже у меня в свое время у нас это упражнение было, я его использую с тех пор много лет. Когда... Пишутся, есть компания, которая называется Брейка, они продают всякие инструменты для бритья. И им такой огромный текст написан, что вот вы компании, но у одной написано, что у вас миссия, что вы продвигаетесь на рынок, что вам важно, чтобы донести, что бритье это важно вообще во всех уголках. Вторые говорят, что мы элитные, мы считаем, что только главное, достойны бритья только элиты и так далее. И дальше, собственно, одна и та же бизнес-ситуация, что вот есть какой-то там колхоз Задрищенск, где есть... А, свиней, свиней они там... Это, что вот эти свиньи, значит, слишком у них инструменты только для чистых свиней, а там ни одной чистой свиньи никогда не было. И должно быть совещание, что же делать. И в зависимости от миссии две команды принимают совершенно разные решения. Эти говорят: о, ничего, мы еще изобретем, возьмем в партнерство мойки Керхер, и там, в общем, короче, у нас там мы еще их отмоем всех и всех побреем. А эти говорят: ну, мы с ним-то мы свиньями не Дело будем не, да, не будем. Поэтому значит, вообще снимаем свино бритье И это становится так понятно, когда мы разберем, почему это так. И, но важно здесь вот что: совсем не уходить туда. Потому что если мы будем только ржать, народ потом скажет, никакого ценного бизнес-результата нет. Ну, да только про свиньи ржавом мостик сделать, угу. потом обязательно все выписать и, и проговорить, как это, ну и структуру, и что такое, что структуру такое миссия, вытащить да? угу. и как это перенести на непосредственно бизнес-жизнь. Опять ты говоришь про структуру, это значит да. правильная структура, неважно чем она обвешена. Ты потом ну, как... просто этот растеряешь, а у человека в голове все вот эта Конечно, конструкция распалась. Правильная осталась. структура это язык. Это язык. Язык да. описания, язык ну как, как и любой иностранный язык, ты понимаешь, ведь ну, я знаю, что там люди... Можешь какой простой пример? привести. Ну, Чего? Вот ну, этой структуры как-то вот. Структура? Ну, там... ну например, если очень простая структура. Если тебе надо, э, например, ответить на какое-то возражение, ну, то, что тебе говорят, вот все плохо, есть такая структура, все начинают говорить, нет, это не так. Можно сказать, да, наверное, зато и найти какой-то другой совершенно... Аргумент, с какой стороны это хорошо То есть я этого не отрицаю Простая структура, присоединяюсь угу. Говорю, возможно да, и да. Дальше говорю, зато и это не противоречит и нет уже конфликта, это, да? расширяет, это расширяет да. границы да. Таким угу. образом, собственно, очень простой анекдот Сюда, когда э, М маленький мышонок стоит на пеньке, идет мимо ежик, его. А да, мышонок стоит говорит: я сильный медитирует. Тони Робинсон, слушался: я сильный, я сильный, я сильный, я сильный ежик идет и видит его, ржет там его лапы. И он летит в кусты. Говорит, зато я легкий, а зато я летающий, а зато, да, а зато я летающий, а зато я легкий и летающий. То есть все хорошо в целом. То есть все хорошо. И то же самое могут тебе сказать, что вот, вы знаете, там. Это такой тоже анекдот был не очень приличный, но уже когда. Говорит, Слушайте, ну вас же не стоит, но зато, как висит. Понимаете, это же такая вот тоже история. Это структура в чистом виде. Ты ее можешь чем-то наполнять. И так, например, может построена быть ну, ржачная квейновская история, а может быть построена пиар-компания. То есть, по большому счету, не важно что. Главное, вот правильно выстроена структура. Да, и вот это ты сейчас произнес, и я довольна, потому что ты произнес то, чего я хотела услышать. Значит, я до тебя донесла мысль, что такое структура. Ты можешь ее применить везде. И, и, и еще раз я иду дальше, то есть получается... Понимая структуру, ты вот от простого, например, сообщения, что, да. например, при постановке задачи, угу. да, если ты не соображаешь ну, там, или не задумывался раньше об этом, да. то вероятность того, что человек тебя понял, услышал, принял задачу и сделает вовремя и того качества, которое тебе да. нужно, снижается. Если же ты, понимая структуру, там ну, по правильному угу. все это сделаешь. То есть, казалось бы, просто от качества взаимоотношений. Коммуникации... А, а при постановке задачи это просто супер важно, потому что при постановке задачи у любого руководителя есть иллюзия, ну, что его... Его поняли, что он вот сказал, и поняли его да, да, в том анекдоте. Скажите, пожалуйста, у вас есть удлинитель в продажах? Удлинитель чего, извините? То есть, понимаешь, вообще не факт, что человек тебя понял. Особенно, когда ты говоришь, ну, сделай нормально, сделай хорошо. Да, что такое нормально, что такое хорошо, непонятно. Или там, скажи, ну, что ты хочешь? Есть такой на эту стишок пирожок, что Иисус спросил у Николая, чего ты хочешь, человек? проходит день недели месяца Николай все говорит, то есть иногда же надо очень четко и емко определить, что тебе нужно, да, то есть нет месяца на то, чтобы поставить задачу. Класс, и на НЛП как раз очень часто мы с этим определяемся, это дико смешно, когда мы просто вменяем их взрослых людей, просим как можно точнее пересказать историю другому и человеку. Не сразу в другом и получается, нет, а это никогда не получится, Но ну, если только люди не обладают, у актеров получается, они обладают фотографической памятью и не включаются в текст. То есть они просто его Актер, по... актеры не учат текст, они а, по-другому как-то ну происходит? они умеют просто произносить текст, не, не наполняя его собой mm. мгновенно запомнил и передал. Это единственный способ как избежать ошибок, потому что человеческое сознание мы все трансформируем обязательно под себя. Себя, да. под себя и таким образом происходит искажение информации, да и вот он история... а ну вот я сижу и принимаю там, через себя, думаю, как это мне вот как да. это всё? и история, которая начиналась <с, с того, что там не знаю люди собрались на Эверест большой компании, закончилась тем, что люди поехали на пьянку и ужрались. То есть это через пять человек, которые пересказали. Это руководители, когда они сидят в зале, у нас был реальный человек, который бился, он в зале сидел. Ну, то есть мы набираем добровольцев, с которыми это проводят, uh -huh. да? и на видео снимаем, а он сидел в зале, бился головой, ну, там такой был держатель у стула, и говорит, ну, вы же взрослые люди, что вы делаете? Вы прямо как мои... Это да что же это такое? Я-то думала, у меня в компании идиоты, ну, все здесь же идиоты, да как же так? А почему так происходит? А потому что так устроено сознании. Если ты знаешь этот закон, ты понимаешь, что надо это учитывать, угу. и что когда ты что-то рассказал, важно запросить обратную связь, как ты это понял. Важно, что когда мы говорим, что это хорошо, нам надо сверить, что такое хорошо. Как мы с тобой по ним поймем оба... Ну, то есть именно для этого я понимаю, что вот мы в менеджменте просто <с рассказываем <с стратегию, а потом пытаемся рассказать ее еще раз. Спрашиваем, а как для, вы да, понимаете. А для этого да? нужны еще примеры конкретные, да. вот история, которую история. Гопиус говорит. Конечно, потому что это и анекдоты в том числе, это и дает понимание, да, и пирожки тоже. Это и дает понимание, что нам нужно. Иначе получается вот, как это прям про руководителей сейчас будет пирожок. Хотя он вообще про женщин, но в чистом виде про руководителей.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 Это бывает, как... что человек намечтал Это как то самая песня Я желаю жить на Манхэттене И там, там с Деми делиться секретами а, я, быть, а он да. по-прежнему диджей на радио Да, да, да, и, да но, да. но если это еще ничего Хуже, если он диджей на радио И вообще не в курсе даже, что, что у, у нее, нее там... вот это, А у руководителей бывает та же самая история Он намечтал себе стратегию Кстати, и Ему из... кажется, что все все понимают Буквально две секунды Я спрошу тебя а, Ведь человек же не может жить только работой вот, да. ну, Если ему жена там на хвост наступила вечером дома, да, он придет на работу, но он же не про менеджмент думает, а про жену, это какая по, она у да, него там, по да? оси энергии, у да. него там явно что-то происходит. Да, другой, и да. получается, что вот, вот эта перестройка там, а еще и получается, что она всю жизнь мечтала жить на Манхэттене, а он здесь на, это, на в угу. ко котельниках, и вот и у них ссоры, и они не понимают это даже, по за счет да, чего они ругаются-то. Это, вот тогда он говорит ей, во мне уже убит любовник, сантехник, повар и поэт, кого еще убьешь, Оксана, своей критикой, кого? И все вроде все ржут, а он все сказал. Пример, пример. Слушай, да ты буквально вот на секунду. Вот э, пришел ты на работу, а тебе там ну, как-то все плохо дома, там все валится. Да. Как быть в ресурсном? НЛП помогает немного. Конечно, вот, да? НЛП вообще про это. И НЛП вообще про себя. Вот понимаешь, меня очень расстраивает, что много лет говоришь, что НЛП это про манипуляции. Манипуляция там одна сотая угу. инструментарий, который вы все есть. про себя? Там вообще все, все про себя. Как надо, настроить себя надо свой, свой, свой компьютер? пойдем, у нас все, в пойду, ноябре пойду, курс, пойду, пойдем, приду, что, приду. у нас весело. Вот, понимаешь, и там фишка в чем, как себя настроить. Это не все равно, о чем ты думаешь. Вот этот димчок тоже тебе скажет, что ты там, где твои мысли. То есть там, где твой фокус внимания. Да. И, конечно, чем больше ты думаешь про то, какая там жена, да, тем тебе хуже. Но в тот момент, но опять же, есть такой наупишный инструмент, который, опять же, через юмор помогает избавиться от навязчивых мыслей. И, кстати, не обязательно про жену. Некоторые сотрудники, они после совещания вот такого вот выходят и с начальником такое же проделывают. Я прямо расскажу конкретную Давай. историю, прям реальную из бизнеса, откуда этот э, вообще. Родился прием. Но ну, вообще он и Неоперский, но в бизнесе так было. Я вела у помощников руководителей очень высоких э -э, топ менеджеров, а помощники руководителей там должны быть просто железные леди абсолютно, потому что они 24 часа в сутки работают и все. С, ним. вот ну, с, с ними. Ну с ними, да. Их, значит, их там радость. было четыре. Да, да, да, именно. Только их там было четыре совета. Ну, директоров, одного. нет, совет директоров четыре, а -а -а. соответственно четыре помощника руководителей сидели в одном пространстве. Ну и они, в общем, все, да. И там один из них был совершенно невозможный. Он орал, там издевался, он там все время. Ну такой был, видимо, у него все что-то все время было с женой, и он все время, ну как ты говоришь, был не в духе. И вот однажды они говорят, он приходит лето, он распарен в временном пиджаке, орет, руками машет, и вдруг у него при очередном взмахе из рукава вылетает красный лифчик, причем маленький. А они жену его хорошо знают и ему там за 50 обоим. а тут вылетает красный лифчик, летит в угол, и все так вот вот так вот забирает, и они даже так и он замолкает, становится красным и уходит все в кабинет. И в следующий раз выходит так, взмахивает рукой, сам вспоминает и, и уходит. А они? Просто говорить, все, и мы у нас это запечатлилось, и мы как только он начинает орать, сразу между собой красный лифчик. а, И все, да, да, да, да. Очень важно, сейчас очень серьезно. И все, получили вакцину такую, да? Так вот, вакцину сделать очень просто. Не обязательно, чтобы красный лифчик реально вылетал из рукава. Хотя они потом инженерно думали, как такое могло получиться, и даже вычислили. Да, и как таковым. Ну, если, знаешь, такие стулья есть с шишечками, если там повесить лифчик, а потом пиджак, то в принципе можно. Да, надеваешь на себя все. Ну да. Так вот. Можно сделать то же самое воображение Дети это прекрасно делают Вот, не знаю, там думаешь ты про вот эту ситуацию но ну, добавь ты этой самой орущей Жене э, каких-нибудь там Рожки, хвосты, смешную одежду Или там ее наполовину одетую Представь себе Ну, и там нарисуй рядом какую-нибудь огромную жабу Которая тоже квакает вместе с ней да? Пусть сразу станет смешно Конечно, и это главное Воображение, это то, что ты можешь сделать С собой, и никто собой. никогда тебя тебе не может в этом помешать. То есть можно у человека… Это спастись можно от это ф... а Афром про это писал человек в поисках смысла про концлагерь, что люди там выживали да, да, да, благодаря да, да. тому, что, что у них внутри, смысл, конечно, потому да. что внутреннего смысла невозможно отнять угу. ничем. Угу. И если я могу это сделать с собой, да, своим воображением, то это, ну, как бы позволяет мне быть в ресурсе, несмотря ни на что, ни ан на кого. Может быть, про это Андрей Нинчук, этот невербалик, он мастер, прекрасный человек, он рассказывал мне, что примерно такой же случай был постоянно… Я начальник, и девушка у него была на курсе, а он ей говорит: "Слушай, а ты говорит, смотри, мы просто в рот". Да. И да, и, и через какое-то время говорит, у него там он все остановился. Да, мы кстати все. не написали вот да. этот еще четвертый пункт именно про я написала там сама но именно вот это поддержание себя в ресурсе. Да, поддержание себя в ресурсе. Конечно, угу. это такая штука против выгорания профессионального. И здесь что важно, что этот юмор он не обесценивает, то есть ты не, не представляешь к нему плохо, не начинаешь к ну, нему да, плохо просто, относиться. Ты просто для себя восстанавливаешь да, какой-то защитный да, механизм. Да. Скажи, пожалуйста, а вот ну, а человеку то как вот в этом вот донести, что надо ржать немного в жизни, чтобы он там как-то не вот лопнул. Как, как только ты начал говорить надо ржать немного в жизни, все, все считаешь, что да? эту фразу можно убрать, потому что слово надо оно обладает таким очень пережающим. Пиджачным... Заинтересовать, да. передать. но Мо можно показать, что есть у тебя всегда выбор, ты можешь относиться к этому всерьез? и у этого будут такие энергозатраты. А может относиться к этому с юмором, и у этого будут вот такие вот энергозатраты. Буквально ещё раз, вот смотри, Человек же не дурак. Кому-то повезло. Есть, наняли тебя как консультанта. Ну да, кому-то да. повезло. Комп... А вот еще раз, про Задрюпинск. Вот он сидит там. Да. Что мы ему сейчас должны сказать в камере? Вот там вот она. Скажи ему, чтобы он там как-то вот ну, очухался и ну, стрел там как-то... Ну, во-первых, я могу сказать, что прежде Прям чем... там пять да. шагов там да. зажигается. За... Первый шаг. Все зависит от тебя. С тебя все начинается. То, в каком ты состоянии, в таком состоянии и все остальные, Супер. поэтому первое, что надо сделать, это привести в порядок себя, иногда очень хороший инструмент – погадать, например, ну, это, почему погадать, потому что правое полушарие, оно сразу дает другой ответ, у нас, например, в Москве есть радио милицейская волна, где совершенно невероятные песни могут быть, выключаешь говоришь, о чем у меня сейчас будет совещание, и там тебе поют, а ты такой холодный, как я понял, я понял, буду отстраненным. да, например, да, или вот есть такие, есть в интернете всякие, те же стежки, пирожки, а мы сделали такую колоду хулиганскую Всякие надписи на улицах Да, там спрашиваешь Ну хорошо, вот мне надо настроиться на серьезный лад Что же мне сделать? Вот, например, там, карта, где написано Надо духовно расти, иначе трындец вот ты понимаешь, господи Как это бы серьезно относиться я понял То есть я сейчас иду на серьезную головомойку От начальства, это мой духовный рост Карлос Кастанеда сказал бы, что это мой мелочный тиран Все, я пошел То есть это настройка себя Потому что слово настроение да, Это слова настраивать Конечно, mm -hmm. себя, это игра такая Это первое Второе, надо понять, что если ты хочешь кому-то что-то донести Будь то продажа, будь то переговоры, совещания Или постановка задач Тебе надо очень хорошо понимать внутри Что важно, чтобы у человека осталось mm -hmm. внутри Что важно, чтобы осталось И иногда mm -hmm. не, не обязательно это пропихивать как это Иногда гораздо интереснее создать ситуацию Как в стижке пирожке как Висит на сцене в первом акте Бензопила, ведро и ешь заинтригован Станиславский, боится выйти в туалет. То есть, если ты создаешь какой-то такой уровень интриги, хочешь стать мастером интриги, завтра расскажу как. Блин, да они все будут за тобой бегать, если ты понимаешь, ребята, у нас в этом месяце будет потрясающий проект. Такой, кому достанется, пока не скажу, ждем. Вот я посмотрю на то, и все таки что, что за суперпроект, хотим, хотим. Ну, то есть, просыпаются понимаете? сразу. Да, потому что просыпаются из-за того, что у человека есть его собственный выбор. Он сам как активная единица в этом присутствует, как игрок. А, собственный выбор. То вот. вот то, что Вадим как раз говорит все время про то, что мы, важно, что, в та... как мне очень нравится, у Вадима тоже есть метафорические карты прекрасные, но они у него не с юмором такие серьезные. И вот там есть прекрасная фраза, сколько величия вы готовы подарить своим партнерам по игре. Это твои партнеры по игре. Сыграйте во что-то. И ты понимаешь, кто первый устанавливает правила, тот и устанавливает игру. И совершенно не обязательно подстраиваться под ту игру, в которую тебя затаскивают. Например, там человек говорит, вот там, что же это такое, там, я не хочу делать эту задачу. Думаешь, М -м, какой интересный текст. Давай другого персонажа, пожалуйста. Это такие у нас не работают в компании, давай, давай, какой-нибудь другого найди. Там внутри себя есть наверняка кто-нибудь еще. Человек говорит, в смысле? Ну, я этому зарплату не плачу, я кого-то другого нанимал, кажется. Поищи его там внутри себя. Я могу это сказать по-хамски, Типа там свобода. Типа, быстро соберись тряпка, чё там тут у меня? А могу это сделать в, в игре и человек включается мгновенно, потому что эта тяга к игре она у нас присутствует, она в детстве это вообще То основное. Есть мы все это умеем, мы все можем. Мы все умеем. Просто вот она там. Да. Но как Вадим говорит, что в детстве это неосознанная игра, а во взрослом возрасте наша задача оседлать его, как вот мы наездника не лошадь, оседлать этого. И, и, и выбирать роли, выбирать персонажей, выбирать стратегии, там, гадать всячески. Да? то есть это вот. Третий совет очень простой. Проверяйте, что такое «хорошо» с двух сторон. То есть, когда вы говорите, что вы хотите получить хорошую работу за хорошую зарплату, и вам говорят, да, конечно, обязательно надо проверить, что за этим словом стоит. Что такое хорошая зарплата? Да, потому что иначе получится, как в стижке пирожке Аркадий был метафоричен. Когда он говорил трендец, то это значило какао или сегодня будет дождь. То есть все, что угодно все, что это угодно. может значить. Да что такое хорошая работа? Что такое сделай работу хорошо? Нужны референсы, так называемые. Так же, как вот в этом проекте. Или вот, вот так достаточно хорошо. А что Или мне таким то надо... требованием? А вообще тогда. идеально, если вы не руководитель, ну не главный, не собственник, а сотрудник. И от, вы зависите от кого-то, то можно подойти к вышестоящему руководителю и задать вопрос Что мне надо сделать, чтобы вы поняли, что я сделал хорошо О, круто Это вообще, ну, очень, особенно если это сделать не из такой позиции Что еще мне надо сделать Получается, все что угодно, можно сказать, абсолютно по-разному да? Конечно И невербальная составляющая очень важно, Это, кстати, тоже, чему мы на Инопе учимся, структура Если не создано поле для диалога, никто тебя не услышит, какие бы прекрасные вещи ты ни говорил не, не ляжет, потому что пространство, ну, например, если здесь там операционная система iOS, а там Windows, не, а, да, не понимают просто они друг друга и все, и поэтому надо установить правильный интерфейс сначала, а потом уже что-то доводить, четвертый, мне надо пять советов, четвертый совет, то, что уже произошло, уже произошло. Уже произошло, и только от тебя теперь зависит, в каком виде это хранить. А -а -а. Есть такой стишок-пирожок, включаю пленку задним ходом, и все стараюсь отыскать момент, где мерзкая скотина опять становится тобой. Да, Это вообще удивительный НЛП-шный прием, доступный абсолютно любому человеку, когда вот остается осадок, и ты продолжаешь там внутри мурлыжить, му му му там не вот, а вот он мне сказал, вот я ему надо было. Значит, два очень простых компонента. Первое: надо сделать выводы из этого то есть ответить на себя на вопрос: что я здесь понял, что делаю, какие выводы я сделал, какую информацию использовать дальше, а эмоционально прокрутить эту всю историю назад. Да. Когда ты ее прокручиваешь назад, она для сознания, как ни странно, перестает быть такой эмоционально заряженной, потому что ты уже там, когда мерзкая скотина опять становится тобой, ну уже ладно. Особенно, кстати, это к тому руководителю, на которого утром наорала жена. Да. Если, конечно, он ей не сказал еще этот стишок-пирожок, уходя, жену Аркадий не пытался в момент истерики прервать, но и ведро не торопился снимать сорущей головы. То есть, понимаешь? Слушай, классно. То есть, на самом деле, вот. Я, ты знаешь, я вот вообще кручу, кручу, кручу. Я понимаю, что все вообще в нашем восприятии. Вот да, вот. конечно. То есть, хорошая, это, это, это как, или как или раз наша миссия, миссия. человеческая: прожить жизнь вдохновенно. Опять я Демчуга цитирую, что-то цитировался а, Владимир Викторович, еще привет, раз ему, дорогой да, любимый, да. Потому что, э, ну, мы же с ним вместе работаем, это меня... потому что жизнь должна быть прожита вдохновенно. Вдохновенно. У тебя есть раскраска контурная. Ну какие ты выберешь цвета? И опять же, про юмор: вот есть такая картинка в интернете: там называется папа раскрасил раскраску. Там русалочка, Да, принцесса сидит как-то так у нее, а папа ее так раскрасил то есть, никуда не выходя за контуры, что она прям полуголая Получилась, Ну, так раскрасил просто. То, то и хотел. Да, да, да, найдите хотел. ее. То есть, понимаешь, раскраска, контуры у тебя есть. Они называются там корпоративные правила, профессиональные эти А как ты там раскрасишь, Конечно. какими цветами? И очень многие люди почему-то идя на работу, убивают. Наоборот, в себе вот этого вот творца, и, это, и считают, что все должно быть нудно, корпоративно. Да, но это не так. Между прочим, если ты посмотришь сейчас, какой брендинг пошел. Вот последние яркое. года два, не только веселенькая, а пошел всякий юмор еще. Там всякая реклама там пошла, там сосузы, копейки, и пылесосы. Там вот эти были. Ну помнишь? — Там раздавили лимоны, да. Раздаю лимоны, мы обуем всю страну. То есть, вот эти все. Потому что это эмоционально цепляет. Ну, цепляет И цепляет, пошли, да. слава богу, вот я знаки Вселенной собираю, всякие надписи там разные иногда. Очень много сейчас появилось того, что мне очень нравится. Видно, что люди творческие, например, там пальто, а внутри написано, все сложится на пальто внутри. но в смысле, на это одеваешься тебе как-то. Да, вдруг там раз, оно какое-то магическое становится. Какие-то появляются такие, а все сложно все складывается. Это, кстати, даже не с пальто это какой-то арматура, какая-то расширительный бак. Написано. Все складывается, да. И это не было, ну, не, не, не физические свойства, а такое просто послание. хорошего, есть, да. Почему нет? Сейчас да, можно да. быть творческими, и сейчас не обязательно делать эти нудные презентации. Любой э, человек, который учит презентациям, историю теллингу, скажет, что там обязательно должны быть какие-то прикольные ассоциации. Там сейчас же очень много этих картинок. Например, там управленческая картинка, когда там птицы сидят, самые верхние наверху, под а, дверь, да, да, да, и да. там срут все сверху вниз. Ведь вот вам суть, значит, управленческая <смех> <смех>, что что здесь сидят все в этом да? То есть если тебе надо доказать, что иерархия это плохо Бери эту картинку в презентацию есть, Если тебе надо доказать, что иерархия хорошо там, Надо взять, да, ну, там, надо там, взять да. другую Например, там, атланты держат небо на каменных руках <смех> Понимаешь, то есть вот иногда не надо говорить Надо создать такой образ, чтобы человек сделал из него вывод сам Если ты эту картинку вешаешь, тебе не надо произносить, что иерархия это плохо Это просто очевидно Хуже, когда человек этого не понимает, и, и по слову «Иерархия» нашел первую попавшуюся картинку, картинку и рассказывает, это, да. что у нас есть система грейдов, и показывает, все понимают, бляха-муха, вот какая у нас система грейдов-то, оказывается. И тогда да. не попадание, не совпадение. Тогда да. понятно, почему надо быть на самом верху, иначе, да, утонешь. Время кончилось, представляешь? Боже, кончилось. Две минуты осталось там буквально. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот как ты твой секрет, вот этого отношения к жизни. Мой секрет. Да, вот, ну... Слушай, я, наверное, расскажу еще стишок-пирожок, он очень отражает э, мой секрет жизни. «Давайте трахаться!» Почаще кричал на площади Илья. А люди шли, не глядя мимо, но каждый думал, а давай. Понимаешь? Вот если думать внутри, просто по отношению ко вселенной, которая тебе все время к чему-то хорошему представляет, а давай, то, в общем-то, люди кругом, ты приходишь к людям, ты работаешь с людьми, и любой проект, любые процессы, все равно там есть люди. А люди живые, живые они реагируют, и в них да. много творчества. Если ты видишь в человеке его творческую, играющую суть, вы договоритесь, я уверена. Спасибо тебе огромное, уважаемые коллеги, где бы вы ни находились, в любой стране, в любом городе, используйте юмор. Послушайте нашу программу еще раз. Если что-то себе захотели записать, запишите, подумайте. Да уж. пирожки доступны в интернете. Гадайте там, открывайте любую там книжку, идя на совещание и желая вздрючить своих почему дайте им возможность почувствовать, что жизнь на самом деле прекрасна. Спасибо вам огромное, Таня, тебе огромное спасибо. Было очень приятно. С вами был «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. До следующей встречи.